Я рассказывал друзьям про вот такой прибор, но мы подробно про него сейчас не будем. Я знаю, что у тебя есть антенны. Это маленькая, немножко другого форму. Это предназначено для борьбы с фитофторой. Это заряжает воду, водой обрабатывают помидоры и картофель. И этот сезон провели, у нас шикарные результаты. Практически погибших помидоров и картофеля нет. Мы mm -hmm. сняли об этом фильм, можете ссылочку сделать. Только посмотреть. не надо, друзья, здесь разводить дискуссии о том, что картофель и помидоры вредны, это тема отдельная. Это отдельная, была, мы говорим потому, про, растения, про растения вот про вредные, а, так скажем, элементы, которые воздействуют на растения. Так, расскажи подробнее про антенну, которая как нейтроник работает, только с огромным масштабом, про который ты мне вкратце рассказывал. Да, мы ее в назвали нейтрализатор техногенных излучений пассивный с рабочим названием НТИП-05. Советское название. Провели считаю, <свят> да, в лучших традициях советской науки. <свят> Что она делает? Она, <свят> она аналогично работает, и принцип действий нейтронику. Она преобразует негативную энергию, исходящую от технических, технических ну, техногенной да. сферы. Это линии электропередач, это... Канализационные всякие, всевозможные mm -hmm. коллекторы это отопительные, коллек... вентиляторы, автобусы, электропередачи ну, это вот все связано с электричеством, с магнитными полями. В первую очередь базовые станции. Mm -hmm, потому что mm -hmm. как... mm -hmm. они mm -hmm. сейчас mm -hmm. наибольший вред в эфир излучают, потому что все новые технологии внедряются, да, 3, да, да, 4, да, 5G, переход, а ускорить, переход да. в миллиметровый диапазон, а это миллиметровый диапазон, маленькие антеночки-излучатели, когда один телефон может связаться с другим. А с ST, то есть сотовый телефон, угу. базовая станция, она создает фон. Она, как говорят специалисты, не очень вредна. Но, тем не менее, мы проводили шокирующие данные, вернее, привели шокирующие данные по Питеру. Замерзшие беременность. 40% погибших детей, нерожденных. 40% от электромагнитных излучений. Кошмар. Это в монографии, которую мы представим Зубрева. Да. Данные, последние данные по Питеру собирались данные из роддомов. Все данные, таблицы, названия роддомов, все там изложено. И это по сведениям главных врачей роддомов. Это шокирующие данные. Телефон, чтобы распознать сигнал, усиливает его, верно? При приеме сигнала, при приеме, при приеме волны. А, Каким образом? Происходит? Принцип приема передачи да. сигналов, он описан в радиофизике. Ну, Это всем известно. Они просто стандарты, разные прием передачи угу. были, аналоговые теперь стали цифровые. Но в эфир выливается, вот. опять-таки, волна с определенной напряженностью и с определенной силой. Угу. И несущей, то есть, если, чем быстрее поток энергии информации исходящих от телефонов, тем, естественно, напряженные окружающая среда или эфир. И, естественно, mm -hmm. это несет два аспекта, тепловой нагрев и нетепловой. Mm -hmm. Тепловой изменяет, соответственно, состояние тепла. Клетка страдает нагрев кожи, она как тем более в миллиметровом диапазоне больше всего страдает. А если мы держим у уха, это, это уже воздействие конкретно на головной мозг и глиому головного мозга, о чем главный санитарный врач говорит и на последней конференции, которая сегодня закончилась. Однозначно утверждается, что пользователи десятилетние, то есть 10 лет пользования мобильным телефоном, приводят к глиоме головного мозга. Это факт. Так, я понял, что тебя поняли все... А... Врачи-онкологи, только что все ученые, все научные исследователи, а теперь для остальных. Поправь мне, если я не прав. Друзья, насколько я разобрался с этой штуковиной, я ее еще использовал за 5 лет до знакомства с Владимиром. Значит, телефон в принципе находится у нас в пассивном режиме. Я чуть-чуть расскажу про телефон, потом про антенну. Он просто принимает волну, в процессе вот этого приема именно идет кратковременная вспышка негативного воздействия. Или же она постоянно идет, Нет, ну когда, но когда ты по вы включаете телефон максимальной мощность. да, мощность, вот мощность. Но мощность телефона, она незначительна, хотя они уже и могут быть тепловое значение иметь. Угу. А, а сегодня нормирование ведь есть, во всем мире нормируется. Вот э, мы как раз после твоего фильма, который ты выпустил mm -hmm. по этой теме, сделали дайджест, у нас он есть, можно его посмотреть, где американцы уже э, били 635 по-моему, рассматривают как раз этот вопрос серьезно очень, потому что уже перешла черта, черту перешли. Настолько стало электромагнитное поле важным фактором, негативно влияющим на здоровье, что все mm -hmm. страны уже принимают более строгие нормы, нежели... Даже у нас, у нас, строже, у нас 10 микроватт, у американцев 1000, но это тепловые, а не тепловые вообще не знают, как измерять, и никто не знает, хотя эффекты от них возникают аналогичные, независимо от частоты, независимо даже от той мощности, которая передается в эфир, не тепловые эффекты изменяют вообще состояние клетки и нарушают вообще работу клетки угу. нарушают гомеостаз нарушают да, веществ который приводит к заболеваниям и это факт зависимость как раз профессор зубарев приводит вот она табличка это вот за за многие годы как изменялась у нас рождаемость смертность, канцероген вот приводится как воздействует на глиома на Мозг головной. А я правильно да. понимаю, что это документы. Это документы официально... официально изданные. Это академическое mm -hmm. издание, монография, которая рецензировалась ведущими специалистами. Mm -hmm. И факты, приведенные достоверно. 2019 был... год. Издание mm -hmm. четвертое mm -hmm. отрецензировано, отредактировано mm -hmm. по современным, по последним данным. В общем, у нас есть научное подтверждение того, что это работает. Теперь, вкратце по принципу, маленький, а, маленький прибор, маленький чип, он не нейтрализует волну, а трансформирует ее из патогенной, условно-техногенной, в нейтральную. Да, это... То есть его задача как преобразователь, как вот мы говорили, закон преобразования, сохранения энергии. Да. Так, и получается, что антенна, про которую ты только что говорил, а это как один большой нейтроник, который можно уставить не на один телефон, а, например, на квартал, на город. Ну, или... в радиусе от километра до полутора километров работает, он так, купол такой создает. Где? От вот этих электромагнитных шумов, да, которые преобразуют. Преобразуют, преобразует, преобразует, а преобразует. связь остается, только у вас а, среда а, резонанса убираются угу. от воздействия электромагнитных угу. полей на человека. Вот это главное. Об этом тоже пишется в монографии, Отлично. что резонанс – это главное. Чем больше нас с вами заинтересуется в безопасности своей от электромагнитных излучений не только вот, скажем так, маленькими такими приборами, а именно в глобальном масштабе, тем больше появится на наших домах с вами таких антенн. Тем более в благостном состоянии, если честно, здесь 8 часов без перерыва болтаю, вот ребята, которые сейчас сидят за камерами, знают это. Тем более в хорошем состоянии духа и здоровья мы сможем постоянно с вами находиться, не убегая в леса, не уплывая в далекие, там, я не знаю, океаны, не забираясь высоко в горы. Но это так, немножко от себя, как я вижу картину и как я вижу ее в будущем для себя. А теперь, друзья, пару слов. Значит, на все вопросы, поскольку мы вот уже фильм выпускали, там было огромное количество комментариев, и те люди, кто досмотрел до этого момента, получат все ответы. По поводу тестов, экспериментов, значит, дат и сертификатов, в описании к этому фильму будет предоставлено... Посмотрим, вот, можете видеть. Вот, видите, вот эта папочка. Я думаю, что так, ни у, не у не одного не устройства нет. стольких заключений нет. И сертификат у нас до 2022 года. И последние исследования мы делали в 2019 году по большой антенне. Тоже заключение есть. И исследования, которые мы проводили на протяжении 22 лет, это вот эта история этих исследований, вот видите, вот так вот она выглядит, вот так вот mm -hmm. все эти сертификаты, mm -hmm. исследования, санитарные гигиенические заключения, все, патенты и так далее, вот видите, какая толстенная папка. Плюс к этому еще плюс награды которыми нас награждали. Кстати, мы не только в нашей стране, но и за рубежом проводили исследования. У меня уже все от пользования порвалось. В Австрии, вот видите, какое заключение. Огромное. Это по биологии, да, это то есть по медицине. Подтвердили эффективность нейтроника. И вот посмотрите, сколько наград у нас. Вот видите, вот эти все вот пачку наград на всех выставках. Где были, кстати, научные советы, которые да. подтвердили эффективность. И мы выиграли конкурс в 2010 году на самые эффективные средства защиты. Нетроник. Комиссии участвовали. Ха -ха -ха. Более 12. Ну, там и Тесла, и Брюссель, золотая медаль. И наградили нас да, да, да. деньгами. Это вот многолетняя наша ну, история. Вот, чтобы закрыть вот весь этот срач у меня в комментариях, ты можешь каждую фотографию... А есть фотографии? они у нас, да, я тебе пришлю. Да, все в есть. друзья. Конечно. Все в одной будет папочка. Конечно, конечно, писания. все у нас есть. И заключения, и вот, Ну награды. Напоследок, а, мне многие писали, а, значит, зрители. Во-первых, я хочу зачитать список самых интересных вопросов, которые задавали. Я не буду а, писать вопросы, типа, мол, оденьте, озвучить вопросы один шапочку на голову, Джон Коннор, ты хорошо пишешь историю, которую я реально даже не знаю, показываю вам то, что вижу сам и свои домыслы». И, мол, ты не туда полез, тебя купили. Это все понятно. Это кто, кто пишет эти вещи? Ну вот уровни развития людей мы только что разобрали. А теперь реально интересно то, на чем я задумался, то, с чем я приехал к Владимиру. Говорю, давай ответим людям. Люди интересуются, они хотят знать ответы, как это все работает. Так вот, приступим. Как проникает через кожу сигнал сигнал выше вот такой вот есть вопрос. уровни проникновения электромагнитной энергии в тело человека Итак. в зависимости от мощности и от частоты угу. и они описаны мы табличку приведем в зависимости угу. от частоты и напряженности то есть мощности сигнала есть там от одного сантиметра и глубже. Угу. Вот. Есть, в голову он, ребенка, он, он, кстати он в голову ребенка, так как она насыщена больше -то водой, угу. то есть у него еще не развитые кости, прогнетновение в 2-3 раза больше. И Электромагнитной скалы. энергии подчеркиваю, которая нагревает ткани внутри угу. Угу. тела человека и приводит естественно к каким-то последствиям негативным. КП расшифровывается как удельный коэффициент поглощения и является показателем того, сколько радиоволн или сколько радиочастотной энергии, в данном случае радиоволн, поглощается человеческим телом за определенный период времени, на определенную массу тела. То есть это показатель уровня нагрева, которому радиопередатчик подвергает ваше тело. УКП для мобильного телефона измеряется следующим образом. Используется искусственная голова, называющаяся Сэм-фантом, наполненная смесью глюкозы, заменяющей собой головной мозг. Зонд измеряет величину микроволнового излучения, пронизывающего искусственный череп, и вычисляет уровень УКП, основываясь на количестве поглощенной энергии. Дети получают свой первый мобильный телефон в среднем возрасте около восьми лет. Кости черепа у восьмилетнего ребенка значительно тоньше, чем у взрослого. Поэтому, думаю, вы предполагаете, что телефоны тестируются при помощи искусственного черепа с толщиной кости, как у ребенка. Но когда мы стали интересоваться данными компании, производящей голову Сэм Фантом, все оказалось даже хуже, чем мы предполагали. Сэм Фантом не является просто среднеарифметическими параметрами десяти тысяч человек. Это арифметические данные десяти тысяч служащих армии США. А среднеслужащий американской армии совершенно определенно обладает намного более крупной головой, с более толстыми стенками черепа. Но есть еще воздействие. да воздействие. Да. Нетепловые эффекты как раз вот на конференции очень подробно осветили, который приводит кстати, Международное агентство по раку присвоило им канцерогенный класс 2b. А разговор идет на конференции, что надо переходить не в условно канцерогенный, а конкретно канцерогенный, угу. приводящий к онкологии. Это факт. Сигнал может проходить полностью, частично, но сигнал... Доказано научно проходит через кожу человека, особенно через мягкие ткани. Но он нагревает ткани да. на определенную глубину, так скажем точно. Дальше, второй вопрос. Чем отличается, ну это я уже и формулировку, потому что там были разные всевозможные формулировки этих вопросов от возмущений до действительно адекватных, чем отличаются современные сотовые телефоны? от, скажем так, телефонов 90-х. И то же самое по TV. Мол, люди говорят, раньше были кинескопы, да, они опасны сейчас, LCD-дисплеи, светодиодные и так далее, что это совершенно другие технологии, они безопасны. Кратко расскажу. Да, Никто кратко. эти технологии на безопасность не проверял, 5G не проверял, 4G не проверял, нет таких исследований. Подчеркнул про излучение, про мощность и принципы передачи сигнала в эфир. Никто не изучал. Как раз на конференции, на всех форумах говорится о том, что надо изучить биологические эффекты в отношении принципов передачи сигнала 5G, 3G и так далее. Жид-кристаллические экраны. Вот, Тоже никто да. не проверял. Сказали, электрическое поле минимальное, да, оно минимально а магнитное. А у нас магнитное поле это влияет на организм человека больше, чем электрическое. Угу. И несучая частота практически не влияет на организм, а модулированный сигнал. А каждая извините кристаллика жидкого кристаллика, по мнению одного из ведущих экспертов МГУ, МГУ имени Ломоносова, у нас есть партнер такой друг наш. Угу. Василий, Василий Иониди, являющийся одним из главных экспертов, говорит, ребята, никто не исследовал, а это вообще-то бомба замедленного действия. И хуже влияет, кристаллические, ху кристаллические плазмены хуже влияет, чем электронно-лучевая трубка. Чем вот эти старые Это теоризмы, вот по нашим которые исследованиям, которые... которые мы проводили mm -hmm. по методу Фоли. Да, она хуже влияет. Хорошо. А, следующий вопрос возмущения. Каким образом наклейка нейтроник Наклейка, я подчеркну здесь, не оскорбительное слово А реально человек хочет поинтересоваться Каким образом наклейка вообще может что-то изменить Здесь, наверное, стоит немножко рассказать Из чего эта так называемая наклейка сделана А из чего сделан, кстати, процессор Да Это тонкопленочное, многослойное устройство В котором заложены угу. принципы отражения и преобразования электромагнитного сигнала которым используются материалы, отражающие, например, как диоксид титана. Откройте энциклопедию посмотрите, чем обладает диоксид титана. Mm -hmm. Mm -hmm. И радиофизикам еще раз скажу, что принципы передачи сигнала, распространения волны не всегда изучены, а в ближней зоне теоретически не обоснованы и никем не описаны. Поэтому никто не знает, что происходит. А по биологическим эффектам нейтроник работает. То есть прекращает на 80-90% влияние на биологический объект. Это доказано всеми исследованиями, которые мы проводим. То есть перефразирую, друзья, негативное воздействие, сама природа его, сам физический процесс, вот с точки зрения научной физики на данный момент, до конца не изучен и не понятен. Но известно, что есть биологическая опасность, она замечена, она замерена. И, и самое главное, доказано, что эта небольшая так называемая наклейка уменьшает эту опасность. И не убирают ее полностью. И вот у нас целая папка документов. Дальше. Следующие вопросы. Гасит в противофазе вихревое поле возмущение от псевдофизиков? Что вот тут такого странного? Ничего здесь странного нет. Любая волна имеет противоположную волну, mm -hmm. которая в противофазе гасит ее, приводя к нулю. Точно так же с любыми вихрями. Если вы закрутили в одну сторону и запустили в другую сторону, mm -hmm. она погасила в ноль все. Накладываются А ну, как, здесь, Что здесь удивительного? Ничего удивительного нет. И вот интернет каши... по этому принципу и работает, получается, да? Частично, да, частично, да. Mm -hmm. В смысле физических взаимодействий, которые трудно измерить, потому что вихревое электрическое поле практически неизмеряемое. Но оно существует, uh -huh. есть электрическое поле, магнитное поле, и магнитное формирует электрическое вихревое поле. Вот в этих взаимодействиях работает нейтроник. Но у него более глубокая работа, нежели только физическая, но еще uh -huh. и модуляции, которые производят. То есть он прекращает резонансы между потоком энергии информации и откликом биологического объекта, то есть организма человека. Угу. Вот. И это доказано биологическими тестами и медицинскими исследованиями. Факт. Угу. К методикам ни у кого претензий нет, по которым мы проверяли. Так, отлично. Да, кстати, все названия приборов... Я уже не буду больше повторяться, все так же будет в описании. Дальше уровень электромагнитного поля, а не излучение. А, но ну это, видимо, придрались к формулировке, что не существует уровней электромагнитного поля. И даже, вот, точнее, электро уровень электромагнитного поля правильно говорить, а не излучение. Нет, это неправильно. Уровней электромагнитного поля нет, есть уровень напряженности магнитного поля. Есть уровень напряженности электрического поля, и есть уровень напряженности статического поля. Mm -hmm. Вообще вот так правильно. Так, это, друзья физики, это к вам. Чтобы я вот сейчас не вникал, да. в это, это к вам. Вот вы мне просто написали в комментариях, я передаю. А, значит, а вот. А, как СВЧ-печи могут какой-то в директ приносить, если в них есть якобы экран, который защищает от вредоносного действия? Это прокомментируй, пожалуйста. Излучение насколько. микроволновых печей, оно, естественно, микро, э, ограничено экранами. Так как если бы оно не было ограничено, тогда бы это был магнитрон открытый, и вы бы сгорели просто, как курица в этом внутри. Mm -hmm. Поэтому, естественно, защита стоит. Но у него уровень излучения, проходящий через щели, э, дефекты, 10 микроватт должно быть а у нее больше мы смотрели измеряли больше то есть это просто напряженку создает она может там информации мало а напряженку создает тепловой нагрев mm -hmm. но это mm -hmm. факт она греет жарит то есть... а, и это... рядом с ней тоже можно нагреваться организму, телу, клетки э -э -э Экран микроволновки за... защищает нас от поджаривания, как от вы, поджаривания, вы но не от излучения. Конечно, Все, это большая разница. разница. Хотя хорошо, что есть экран, друзья. Я в детстве тоже питался микроволновкой. Да микроволновкой это же есть, конечно. Так, а, значит, дальше столбы мачты освещение. то есть я в своем фильме дал зрителям совет стараться избегать Прямого прохождения под столбами, на которых и навешены вот эти вот большие коробки а, С оборудованием 4G, 5G и так далее Насколько это грамотный совет или в принципе можно не париться, а они покрывают вообще все пространство Это еще от меня лично интересно Да, правильно То есть совет избегать есть их прямого попадания Но они же направляются разные базовые станции в разных направлениях mm -hmm. И проходя где-либо ты находишься под облучением, облучением, подчеркиваю, разных базовых станций. Ну, Независимо то есть перекрестным от... огнем они в это любом случае тебя пробивают. Это, естественно, это уже общее состояние эфира, mm -hmm. общее состояние изменения Его напряженности. Уже... оно увеличилось э, в сотни раз. Слушай, а вот то, что пишут, например, что эти столбы стоят прямо возле дома, прямо напротив Ну, это безобразие. Э, в принципе, ну, физически это сильно вредно, чем нежели он стоял бы 20 метров от дома? Или же это то же самое? С физической точки зрения есть а, нормы, угу. предельно допустимые уровни энергетической экспозиции. и Подчеркну, есть поток энергии от базовой станции. Он нормируется угу. не более 10 микроватт на сантиметр квадратный. Так. Это характеристика потока от базовой станции. И в одном из заключений на расстоянии где-то 8-10 метров стоит дом. На панели дома 8 микроватт на сантиметр. А, то есть чем ближе, тем больше получается ну, интенсивность. это поэтому... есть обратно пропорциональная зависимость от мощности с расстоянием, она падает. Но дело-то не в этом. Дело в том, что накопительный эффект есть. И очень подробно специалисты вот на конференции разбирали, что... Как влияет на клеточный обмен, как влияет на клетки, как влияет на ДНК. Накапливается энергия, вот эти э, создания свободных радикалов, которые уже приводит к онкологии. Это подробно описано в исследованиях, угу. насколько накопительный эффект от даже незначительных нетепловых понял, понял, понял, энергетических понял. потоков изменяет состояние клеточного обмена. Понял, это понял. доказано. То есть не имеет смысла сносить эти вышки, убегать от них подальше. Они уже есть, это уже и накопительный эффект в любом случае на нас уже всех а, повлиял. Я бы такой принцип рекомендовал необходимости и достаточности uh -huh. это вопрос государственного регулирования я бы например вел государственную монополию на связь поставили одну башку или вышку или там запустили спутник который кстати есть программа замены базовых станций на спутнике uh -huh. государственная программа которую владимир владимирович озвучил по сути зачем нам четыре оператора на территории вопрос Володь, альфа-бета гамма излучения, что это? Это принцип нашей темы или это человек ну, пишет совершенно другие какие-то вещи? Ионизирующие излучения, исходящие от распада ядра атома, uh -huh. которые ионизируют. И uh -huh. они хорошо изученные, нормированные и так далее. Это от атомного взрыва альфа бета, гамма. То есть излучения. это никак не относится к этому. Это не тема не ионизирующих излучений. Не ионизирующие излучения это радиочастотный диапазон, ну где-то до светового диапазона, до света. Угу, угу. А дальше уже... А дальше уже... Так, так хорошо. Излучения. Хорошо. А, элементарный вопрос, судя по всему атову. Адекватного обывателя. Насколько авиарежим на телефоне, в спальне, если вот телефон лежит, спасает ситуацию? Из спальни лучше все вынести на ночь и выключить. Весь свет, вообще питание, ну, да, отключить. Так и делаю, Не держите источники они все равно в режиме засыпания все равно. На фоновом режиме передают, частично что-то перек... Ловит станции и так далее. Хорошо. Так что уберите. Так, дальше. Один из физиков моего канала порекомендовал мне прочитать, ознакомиться с книгой электродинамики и взаимодействие волн. И сказал, что там я все пойму. Вот прям. Ну, замечательно. Физику я большой привет передаю. Надо хорошо знать радиофизику. Я не радиофизик, я вообще инженер-механик. Угу. Но приблизительно знаю, что да, есть принципы передачи сигналов. Так. Они есть приемник, есть передатчик. А при сигнала это сложная система каскадов там усиление, уменьшение, угу. очищение, подавление шумов и так далее. Это сложная система, используемая в телефонах, да и вообще да. в радиооборудовании. Но это описывает радиодинамика, радиофизика. Это физика. А товарищи путают немножко, потому что эффекты, возникающие от влияния эфира или электромагнитной волны, изучает биофизика и биологика. Биофизика, друзья. Поэтому, биофизика. товарищи физики, просьба не беспокоиться. Изучайте биофизику, изучайте биологию, взаимодействие электромагнитных волн с организмом, с живой клеткой живым объектом. Вам все станет ясно. То есть, я чуть-чуть переведу, друзья, никто не по не посягает на вашу науку, в которой вы, безусловно, профессионалы, в которой вы, безусловно, знаете лучше меня, лучше Владимира. Но безусловно. здесь немного другая ситуация, когда дело касается взаимодействия с живым организмом, а не просто между механизмами вступают в игру совершенно другие фигуры и правила. Так вот, кто еще считает, что он серьезный радиотехник, физик? И на этом основании он считает, что все, что я говорю с Тюняйвом на эту тему, глупость. Хочу вам сказать так. Я вам даю не миллион, как я говорил раньше в видео, 2 миллиона лично от себя гарантирую. Это мое слово, оно крепко. Это первое. Если вы докажете, что нейтроники, вот эти защитные устройства, эти микроантенны, которые никак не меняют электромагнитные поля, а они не дают вступить просто в резонанс вот этим высокочастотным колебанием разрушать наши клетки, по крайней мере, так, как если бы этой защиты не было, то есть это, поняли, совершенно на другом уровне, это не нагрев, это не другие физические те показатели, которые мы видим там в экспериментах с микроволновками, речь вообще про другое идет. Я приглашаю вас на встречу, можете написать на почту, которая будет под видео, когда вы с любыми профессорами, академиками, пожалуйста, я прямо говорю это открыто. Приезжайте, мы организуем встречу. Ну, где-нибудь в Москве для вашего удобства. Будем в прямом эфире это транслировать, если хотите. Если вы докажете, что Wi-Fi 5G безопасный. Итак, еще пару вопросов, и мы перейдем к тестам. Зритель один написал такую вещь. Кору-березовую к телефону приложи. Эффект будет тот же. Ты можешь комментировать этот вред? Нет, ну это нормально. Некоторые говорят, можно убрать там железную коробку. Если вам удобно, убирайте кору, носите. С да, да. лентой, скотчем примотайте. Внешний вид немного будет изменен И некрасиво будет. Да. Но это смешно. Народ стебается, но пусть стебается. Это далеко от науки, далеко от исследований. Пробуйте, испытывайте, стремитесь. Вообще, стремление к познанию это главное. Да, да, да, да. Главное к здоровому юмору и, э, и к пониманию и, людей, кто пишет точно. такие комментарии. Ну и самый распространенный комментарий Володь, мы в шапочке из фольги носим с тобой. Нет, ну, конечно Но ну, а как они З хоть, хоть как-то помогают? На сленге с дубу рухнешь Шапочку наденешь, умрешь быстро Ой, кошмар Это был, наверное, комментарий номер один В принципе, который очень хорошо показывал степень осведомленности людей о здоровом юморе Назовем это так Ладно, друзья, а теперь напоследок, прежде чем мы попрощаемся и закончим на сегодня Володь, расскажи, пожалуйста, на примере этой антенны чуть подробнее, как выглядит метроник изнутри ну, вот здесь вы видите вот, антенну, антенну, да, да, антенну да, которая да. имеет, вернее, две антенны на подставке. И нейтроник состоит как раз из четырех вот таких антеночек, которые наложены друг, на наложены друг на друга с расстоянием нанометров. Там 20 нанометров. Там нанотехнологии фактически. Нанотехнология, да, да, она да. так и есть. вот Вообще он сам 70 микрон. Толщина его, но ну, это много слоев специальных, отражающих алюминий диоксид титана. И на них как раз вот эти слои, которые несут топологию самой антенны. Это mm -hmm. пассивная многослойная антенна, которая преобразовывает сигнал, радиосигнал и электромагнитное поле вокруг. Сложная система, очень сложная. А вот в данном случае вот эта антенночка тоже рабочая. Она mm -hmm. структурирует воду и убирает фитофтору с растений. Да. Доказано этим сезоном Отлично Ну и теперь а, самый хит сезона Зрители просили, чтобы Джон Коннор собственно ручно. Ты снимаешь, зан... я показываю Так, я беру телефон Что мы будем делать с нейтроником и без нейтроника? Вот мы сначала смотрим Мы сначала видим, это упаковка нейтроника 5GRS Показываем всем упаковку 5GRS это генератор электромагнитных волн, аналогичный телефону, но генератор, на который выходит показания генерируемой мощности электромагнитной волны. Видите, 508 микроватт на сантиметр квадратный. То есть мы когда его включаем, считаем, получается, как Он работает генери... телефон. Да, да. это можно сказать, генератор волны. Он работает uh -huh. на передачу, uh -huh. создает uh -huh. поле своего электромонета. И так. вот даже для чего он нужен? Для того, чтобы проверить в производстве эффективность, то есть нет ли браков самой антенне нейтроники. Вот она у нас запечатана, товарищи, так. видите, уважаемые. И где-то вот здесь она находится. И мы ее прикладываем вот так. Вот видите? Uh -huh, uh -huh. На сколько раз уменьшилось? Ну, практически полностью, да На 6, так. до 6, вот видите вот. А, а мы теперь мы ее при... Приложим мой телефон, смотри, вот она на телефоне у меня Ну, уменьшилась тоже, но незначительно Опа Сейчас, подожди, Елена. О! А, -а, а, вот надо центром приложить это... Работает. Друзья, это для... Это мой телефон, чтобы просто знали Я заявляю, что я пользуюсь этим прибором Для своего здоровья, а не для рекламы ну работает ее мое, ну как бы, что и требовалось <связывая> доказать. Смотри, а получается у него есть какая-то некая зона покрытия, да и э, э, вокруг него, да, то есть. Безусловно, но это грубое, это <связывая> можно сказать, работает сам, сам материал, который находится в слоях нейтроника, <связывая> а информацию, которую он преобразует, находится уже сама топология антенны, преобразующая и убирающая резонансы. Это факт. Угу. Вот. Ну, ну что ж, я надеюсь, что а, Этого было Достаточно, ребят, чтобы как минимум Адекватно а, оценить по информацию, которую мы вам сегодня с Володей предоставили. Сделать ваш выбор. Никто не призывает вас ни в этом фильме, ни в одном из моих фильмов к немедленным действиям. Срываться, кидаться там на вышки, покупать нейтроники, не знаю, убегать в леса. Просто имейте в виду, что эта опасность не мнимая, она реальная. Она не только нам приводит ко всем нашим бедам, это одна часть из целого набора. Конечно. Но если мы в своей жизни по каждому из направлений, будь то питание, движение, спорт, сон, дыхание, электромагнитное изучение, будем идти навстречу к здоровью, то есть делать что-то во благо себе, чтобы пожить подольше, уровень поднять побольше, коны изучить и наконец достичь того уровня, где мы уже и с людьми делимся знаниями и наслаждаемся жизнью, вот на самом-то деле. И отдаем в мир положительную да. энергию и любовь в итоге. Они не э, лет в 40-50, не дай бог. Ну, не дай бог, конечно, друзья, каких-либо странных, непонятных нам вдруг чего-то болезней. Да. Поэтому давайте так, не будем на этой такой грустной ноте заканчивать. Я хочу, чтобы... Это все в наших руках. Да, да, чтобы все знали, что все в наших руках. Удачи. Володь, спасибо тебе большое. Благодарю тебя.